Мега чище Вот такой вот судак. Чуть-чуть меньше локтя. Давай, дерзай. Всем привет. С вами канал Рыбохвост. Мы находимся очередной раз на рыбалочке. Как видите, водоем уже спускают. Но так как ехать некуда И здесь все платное шлюзы открывают давление уровень воды сбрасывают ловить негде приехали хотя бы так просто попробовать что здесь получится вот уже часа рима на рыбалке результата вообще никакого нету ну, вот она первая рыбинка блин вообще так красиво сюда взял вот это первая рыбка за сегодня но ну, я думаю что и поклевка первая хотя нет поселить Василий карася поймал. Вот такая вот рыбешенька. Что-то она. Тихо. Стой. Я тебя мучить не буду. Что с тобой просто не пойму. Для пиявок рано. Вот такой вот карандаш. Надо его выпустить. Вот, ребят. <свист> вообще за краю краюшек поймал. А кушочка. Такой вот красавец. Вообще шикарный. Я не сказал бы, что большой, но такой нормальный окунь. Вот такая вот немножко скучная рыбалочка идет. Толстолоб гуляет, сазан гуляет. А поймали вот карася, окуня. Вот. Ну и мелкий судачок вот ловится. Ну, совсем неинтересно. Так ради тренировки только. Скоро поедем за щукой. Думаю, будет интересно. Координаты водоема тоже оставлю. Все подробности тоже напишу. Сейчас. Чуть-чуть прохладнее станет поедем так что если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь ставьте лайк будет много интересного видео обошел все точки ничего интересного ну, решил вернуться чтобы Ой, тихо, давай, воду давай, чтобы немножко хоть что-то, как говорится, половить. Просто спортивный интерес. Вот, такой вот маленький судачок на ту же резинку, уже не хочется не сменивать переманку смысла нету Василич начал собираться вот но он хочет еще одного карася поймать для полной коллекции ему на зарёху вот. поэтому я пока не сваживаю свои снасти пока они у меня заброшены Там... ах ты блин вот это был судак. Не сказать, что большой. <решил> <решил> Мелкий судачок. Походу я нашел тулибровку. Не знаю. Это совсем маленький судак. Говорят, судак попадается крупный. Ну, сколько я ловлю крупного очень ни разу не было, ну такой, самый большой на килограмм, вот. а так стандарт, ну вот мечтаю вот таких вот совсем мусипусечных карандашей где-то вот грамм по 600, может быть даже до 700 вот так вот грамм ну, в общем, так, ради, ради спортивного интереса можно. Ну там, если совсем-совсем захочется, да, блин, если совсем-совсем захочется, то можно там одного-двух взять. Ну, это уже, как говорится, на свое усмотрение, блин, возле воды. Все равно муравьи. Ползает. Жарища вообще. Хорошим судака и окуня. Хотя. Попьев у нас пару карасиков. Ну, такие нормальные карасики. Ну давай, что-то там. Ага. Возле самого берега еще одна бровка. Вот он. Вот. Ребят. Возле самого берега еще одна бровка, оказывается. Вот такой вот. Ну, у, беднешка них кто-то откусил. Вот такой вот грамм ну 400, ну тяжелый, такой тяжеленький. И цвет такой золотистый, песочный. Это не с этого места, это с хвоста. В хвосте там песок, походу, с этого, и камней много. Они там все вот такого цвета золотистого. такой вот красавчик из одного полонечка. Нет, наверное, на счет 400 я погорелся, ну, около этого. Сейчас попробуем дубль 2. По вот по этой же бровке сейчас проведем. Времени на рыбалку уже, в принципе, нету, поэтому проводку делаю достаточно быстро без всяких таких там утомительных пауз будет будет не будет не будет вот она вот он удар был Все, он, получается ударил и проигнорировал нас не впечатлил я его проводкой своей вот заказывал разные приманки, ну, уже дорогие не заказывал, относительно такие, чтобы резинка там 100 рублей там стоит, даже до 200 рублей, все это быстро-быстро отрывается почему-то. Вот такие резинки вот как сейчас у меня стоит. Стоит она где-то в районе 15 рублей. Это или похоже на релакс, или релакс. Вот. Ну, я знаю то, что она недорогая резинка. Я их несколько штучек купил. Она вот у меня уже высела но все равно вот ловит. Вот он, вот он наконец-таки. Блин, опять мелкий, да что ж такое? Сколько у вас там таких малышей? Зови папу да маму. Ты целый, целый. Есть же видео, когда рыбу ловят, пиво ей наливают и отпускают. И просто начинается успешный хороший клев. Ну, блин, наливать нечего. Но все равно, может, начнется успешный клев, пока Василий соберется и хоть душу отведу вот он давай, давай давай давай да что такое опять мелкий сколько вас там ушний ой а как-то так жабра это бедолага кранты ему Пузырь спустил. Пузырь спустил. Надо же было так попасть. Уже все бесполезно. Бесполезно. Я сейчас ее хоть и аккуратно, хоть не аккуратно я ему уже порвал пузырь. Все-таки надежда остается, то что там что-то большое стоит. Например, там. Закилушный судачок. Или сом. Ну ладно, сомик хотя бы. Килограмма так на полтора, на два с ним пободаться, выпустить его. Еще ни разу не ловил сама. Он здесь есть. Ну так говорят. Ну, по крайней мере, запускали точно. на 5 уже самые попадаются мы выпускают вот тоже хотелось бы чтобы он попался и выпустить его самятинку такой вот виброхвост уже эти порвался немножко ну все равно ложит пока еще не забывать подписываться на канал ставить лайки ну или дизлайки как как ваша душе угодно пишите комментарии только не надо писать, что за водоем. Тот же самый водоем на многих крайних видео, потому что сейчас действительно никуда не получается выехать. И все все время видят одно и то же видео и все время спрашивают, что за водоем. Сейчас чуть-чуть подчистят, его зарубляли в этом году толстолобом, сейчас его чуть-чуть подчистят, ну переспустят, мы думали, что будут полностью спускать, нет, его приспустят, почистят и запустят сюда и карпа. Ну, если я не ошибаюсь, то в этом году тут рыбалки не будет такой, чтобы приехать половить. В следующем году как начнут пускать координаты скину водоема. Кто любит просто спортивный интерес, Кому, я думаю, тут понравится. Хотя сейчас действительно не ловится. Вот только вот окунь судак. И то окунь тут крупный и ловится намного реже, чем судак. Вот, походу, мы бровку исчерпали. А может из-за того, что у нас пятка подвернулась, копыта, виброхвоста. вернулась и как бы перестала ловить точнее не ловить ловлю я она приманивает давай мани мани килограмма на два хотя бы опа поклевка василиш красавчик Поймал что-то. Угу. Василий что я ему не поверю. Что-то он интересное поймал. Да, сейчас еще один бросочек, побегу, посмотрю, что там Василий поймал и буду собираться. На сегодня рыбалки хватит. Еще один будет водоем, тоже очень интересный. Собираюсь поехать. Так, он вроде платный координаты тоже сообщу. Вот нам понравится недалеко. Вот. буду ловить. Ну может быть возьму с собой спиннинг поблеснить. Вот а так вообще думаю поеду чисто на толстолоба. Ну может один спиннинг возьму на карпа. Кстати, если кому-то интересно, те, кто недавно на нашем канале Телегусь. спиннинг у меня максимум сиауль с тестом 3.15 плетеный шнур от фанатика супер вот она поклевочка расшляпил грузик у меня э, так 5 грамм резинка по моему релакс брехать не буду не помню название резинки катушка обычная мифанка мифинка cf 733 Ветеров поднимается, мы сегодня передавали 1-2 метра. Ну, По-моему, чуть, чуть побольше. В принципе, уже не важно. Уже все. Сматываем удочки с ужином весла. Вот этот вот эта проводочка. И не забываем поставить лайк и подписаться на канал. По возможности. Если что-то интересное, напишите комментарий. Даже если не интересно. Всем пока. Ну вот. Василич нас удивил. Вот такую вот чудо-юдо-золотую рыбку он поймал. Ленек хорошенький ленек. вот и василий сделает благое дело продолжаем ему жизнь продолжаем ему жизнь дабы он разводился тут много его тут было помчал у тебя поплавок смылся давай поплавок давай подтекай что там опять линия этот же да ну что-то там, э -э -э. вот да. так вот. Только, а пока да? Ну ничего. А я смотрю, у тебя прям на червя прям пошло, да? Угу. А у меня этот судачок, судачок, судачок, мудачок и все. Ну давай, давай, давай, давай. Опять нету, да что ж такое? Это волна. Нет, нет, блин. О, вот это вот судак. Дай мне этого товарища, я его выпущу. Ничего нет. Как это нету? Тут. Опа, блин. Да Мика суда чище. Вот такой вот судак. Чуть-чуть меньше локтя. Давай, дерзай. Блин, сколько ж тут мелкого судака этого. И нихрена ж большого нет, нифига ни не попадается. Хотя, знаешь, как-нибудь надо чуть-чуть похолодает на нарезку попробовать что-то у меня там что у меня там вообще с поплавками что-то они какие-то это как неживые вкопанные что ли ладно все пошел я собирать